Popular Science Россия тестирует военную технику нового поколения. Россия тестирует военную технику нового поколения в рамках проекта Маркер. Такие выводы были представлены американским военным аналитиком Келси Д. Атертоном. Некоторое время назад в России объявили о завершении работ по проекту Маркер. Последний представляет собой наземное транспортное средство, имеющее внешнее сходство с танком. У него есть гусеничная платформа на которую можно установить датчики и вооружения, турель с пулеметами и противотанковыми ракетами. По оценкам Келси Д. Атертона, Маркер является одним из самых интересных и перспективных проектов РФ, об этом сообщает издание Popular Science. Российский робот Маркер — это испытательный стенд для военной техники нового поколения, констатировал Келси Д. Автор Popular Science отметил, что маркер стал для России своего рода испытательной площадкой для новых технологий, в том числе и в сфере искусственного интеллекта. Военные РФ делают большую ставку на робототехнику, и данный проект позволил им протестировать некоторые новые технические решения, а также оценить боевой потенциал подобных устройств. Это самый заметный в России научно-исследовательский проект включающие в себя взаимодействие роботов с пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Маркер также является испытательным полигоном для военных и решений, искусственный интеллект, таких как машинное зрение и распознавание изображений, высказал мнение аналитик Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт. В РФ на данный момент ведется разработка сразу нескольких роботизированных платформ и полученная в рамках проекта маркер информация будет крайне полезна для развития этих устройств. Работая с маркером, Россия смогла изучить, как могут работать боевые формирования, состоящие их автономных роботов, и смогут ли они представлять ценность на поле боя. Предполагается, что в будущем роботы смогут взаимодействовать с людьми на поле боя. Эксперт Popular Science полагает, что наземные роботы – это будущее российской армии.